Всем привет! С вами компания Faberlic и я, фэшн-директор Андрей Бурматиков. Faberlic продолжает вас радовать запусками новых осенних коллекций почти в каждом каталоге. Осенняя одежда должна быть не просто теплая и комфортная, она должна быть еще и стильная. И наша коллекция именно такая. Она придется по вкусу всем тем, кто хочет быть в тренде. Дамы и господа, встречайте новая модная коллекция одежды Street Couture. Насыщенно красный цвет вошел в топ-10 самых модных цветов осенне-зимнего сезона. а сочетание красного и черного настоящая классика. На этом пушистом вязаном свитере, с укороченными рукавами как и на платье юной модницы, красуется буква F. F- это первая буква в слове fashion. Чтобы уравновесить такой яркий верх, сочетайте его с простыми трикотажными леггинсами черного цвета. А если хотите сделать силуэт легче, выбирайте туфли-лодочки на шпильке с острым носом. В этом комплекте немалую роль играет выбор аксессуаров. В этом сезоне дизайнеры экспериментируют с обилием металла. Обратите внимание на эту сумку-трансформер со съемными панелями в стиле Glam Rock. Строгая по форме, она дополнена агрессивным декором в виде металлических заклепок и цепочки. Туфли также вторят тренду и обхватывают щиколотку изящным ремешком с клепками. Повторение цветов сегодня приветствуется. Для монохромного лука лучшим решением будет, если туфли вторят цвету платья. Именно поэтому в этом сезоне дизайнеры предлагают приобретать цветную обувь, такую, как эти красные лодочки стилетта с ремешком вокруг щекотки. Трикотажное платье из вискозы полуприлегающего силуэта обрамлено по горловине резинкой с люриксом. Именно такая покупка Абсолютный маст-хэв сезона. Ведь такая простая и одновременно эффектная вещь сделает вас центром внимания и добавит уверенности в любой ситуации. И снова торжество цвета. Королевский синий правит модным балом. Куртка-косуха давно поселилась в гардеробе каждой модницы, но этой осенью мы предлагаем поэкспериментировать с цветом и выбрать такую – насыщенно-синюю прилегающего силуэта из эко-кожи. Она дополнит любой модный выход, будь то летящее платье, классические джинсы или вот такие узкие брюки в тон. Эффектным дополнением служит сумка-трансформер на цепочке со сменными панелями. Облузка а прямого силуэта с эффектными шифоновыми рукавами будет отлично смотреться с узкими трикотажными брюками толстовки уже давно окончательно попрощались с репутацией вещей спортивного стиля. Достойное место им теперь находится и в повседневных образах, дополняя модный гардероб. Удлиненная толстовка насыщенного синего цвета декорирована аппликацией из пайеток. Помимо того, что она эффектно выглядит, ее состав не оставит равнодушной ни одну модницу, ведь это стопроцентный хлопок. Трикотажная футболка с ярким принтом будет это сложный пазл. Комбинированные рукава, яркие резинки и контрастные буквы. Модный авангард в современном прочтении. Хотите покорять недели моды? Тогда обязательно обратите внимание на этот образ. Легкая пышная юбка из тончайшего шифона с декором, массивные сапоги с широкими цепями и яркая куртка-косуха из эко-кожи. Объективы фэшн-блогеров вас точно заметят. Для юных модниц пальто «Бомбер» ярко-синего цвета на кнопках с футуристичными серебристыми рукавами из эко-кожи. Сочетание разнообразных цветов и фактур – один из главных трендов сезона. Сочетайте такое пальто с трикотажными брюками и ботинками «Честер». Если вы выбираете нежную пышную юбку, непременно уравновесьте наряд жакетом. Так ваш образ будет смотреться гармонично и модно. С наступлением осени удлиненный приталенный жилет станет идеальной альтернативой жакетам и блейзерам. Одинаково гармонично он будет смотреться с водолазками, платьями и блузками, например, такими, как это, молочного оттенка со съемным контрастным воротничком, декорированным стразами. Такой жилет визуально корректирует фигуру, и вы выглядите стройнее. Для придания образу расслабленного шика носите блузу поверх узких трикотажных брюк. Обратите внимание на темно-серое удлиненное пальто из драпа. Элегантно подхваченное поясом оно придаст нотку шика привычному образу. Отделка металлическими клепками отсылает нас к урбанистическому стилю. Дополните образ батальонами на устойчивом каблуке и осень станет не только практичной, но и модной. Сегодня выбор декоративных элементов позволяет воплощать в реальность самые смелые задумки дизайнеров, и трикотажное платье, декорированное стразами, становится синонимом женственности. А полуприлегающий силуэт и укороченные рукава делают ваш образ современным и модным. Утепленная стеганая куртка цвета хаки декорирована деталями из эко-кожи и светоотражающими элементами. В ней соединились модные тренды и современные решения. Стиль «милитари» и цвет хаки по-прежнему на пике моды. Теплоэффектный эффектный кардиган с люроксом и стразами осенью незаменим. Он согревает, помогает создать новые образы, а в некоторых случаях способен заменить официальный жакет. Создайте с его помощью классический черно-белый образ для офиса или деловой встречи, и вы убедитесь, что ваш гардероб способен на большее. Пальто из мягкого драпа, декорированное заклепками, имеет укороченные рукава. Этот ход выглядит современно и дает возможность продемонстрировать изысканные линии и изгибы вашей руки. А с наступлением холодов добавьте к образу длинные перчатки из эко-кожи. Выбирая юбку сложного кроя, непременно наденьте простой верх. Например, это моя любимая вещь в коллекции – асимметричная юбка с запахом, декорированная металлом. Сделайте акцент на ней, оденьте ее с трикотажной водолазкой. Простые силуэты и лаконичные цвета создают четкие очертания и строгий силуэт. Девушкам элегантного размера советуем подбирать обувь в тон юбки, чтобы визуально сделать ноги более длинными. Куртка-бомбер прямого силуэта из плотной, переливающейся ткани бордового цвета в сочетании с узкими трикотажными брюками и теплой водолазкой – лучший вариант для любительниц активного досуга. Дополните образ яркими сникерами и широкой улыбкой, и погода будет отвечать вам только солнечными днями. На «Юном герое» черная утепленная куртка-трансформер со съемными трикотажными рукавами. Полосатые резинки и аппликации в виде мотоцикла придают этой модели спортивное настроение – а в комплекте с трикотажными брюками и высокими кедами из эко такой комплект становится просто незаменимым для осенних прогулок. Трикотажный розовый бомбер с сияющими поэтками. Его можно носить как верхнюю одежду или как кардиган. Дополняет образ юбка для настоящих модных бунтарок. Пышная сетка в блестящий горох. Расслабленный шик. Элегантная классика выходного дня. Трикотажный джемпер с люриксом свободного силуэта в сочетании с узкими брюками. Теплую цветовую гамму этого комплекта мы предлагаем дополнить бежевой сумкой классической формы. Такая сумка легко компонуется с одеждой любого цвета и силуэта и станет прекрасной инвестицией в осенний гардероб. Еще один нежный образ для модниц в цветах клубничного мороженого со сливками. 3D-трикотажный жаккард с метацией стежки имеет наполнитель, за счет чего создается объемный рисунок, а золотые молнии поддержаны люриксом на резинках. Молнии теперь выполняют не только утилитарную функцию. Они превратились в один из самых главных декоративных элементов, украшающих дизайнерскую одежду. Юбка цвета хаки и бомбер из переливающейся ткани – яркий пример того, как остро и современно смотрится этот тренд. Поддержите этот дизайнерский ход, дополнив юбку с молниями, трикотажным джемпером со стразами. Блеска не бывает слишком много. Об этом красноречиво твердят все модные шоу этого сезона. Модные бунтари – так можно охарактеризовать один из главных детских трендов. Ведь для активных игр и прогулок так важно свободное выражение и комфорт. Трикотажная серая толстовка на молнии и брюки с контрастными вставками на коленях – сегодня такой комплект больше не ассоциируется с занятиями физкультурой. Модники выбирают расслабленный стиль на каждый день. Трикотажная футболка с длинным рукавом декорирована стильной вышивкой, а трикотажные брюки цвета хаки украшает широкая резинка с графичными буквами. Это один из самых модных ходов на мировых подиумах. Залогом успеха любого стильного выхода является уверенность собственной неотразимости – Добавьте в свой образ классические вещи с элементами рок-н-ролла, и ваш выход будет эффектным. Блуза цвета хаки с декорированным воротничком, асимметричная юбка и сверкающее платье – острые и современные сочетания. Обилие страз и декоративных элементов нивелируется спокойной цветовой гаммой и богатством фактур. Друзья! это была модная коллекция одежды стрит Couture. Выбирайте, сочетайте, заказывайте, импровизируйте. Идите в ногу со временем. До скорых встреч! Впереди много всего интересного. Следите за новостями. Будьте первыми, будьте модными. С вами был я, фэшн-директор Андрей Бурматиков. Фаберлик. Новый, модный для тебя.